да, Алексей? Ну? Поршка поранен, что это же самое то. самое Всем тем, кто готов сейчас музыкальную терапию в свою жизни запустить и почувствовать себя еще более счастливым человеком, особенно в понедельник, в такой пасмурный, делают громче, сейчас радиоприемники, поскольку дует Ягода знает все о том, как улучшить настроение, правда? И украсить, украсить вот такую... Так, у нас какие-то перемены по... Что у нас было? Нет, все хорошо, поем, поем. Мы споем, мы споем. Ну, то есть не мы споем, конечно. Ты меня так не пугай. Ты не пугай к слушателю, да? А дует ягода. Ну что, поехали, ребята? Пробуем. Поехали. Поехали. Кудрява. Я зато люблю на что готовушка кудрява Кудриются до лица, люблю Ваню молодца Кудриются до лица, люблю Ваню молодца хорошо так как левченька, теперь снова. Носа, Куда давай, это давай. на гастроли-то ездили? Сондарушка <свят> да высушила, без морозу, без огня Сердце вы изнобила без морозу без огня, сердце вызнобило, Ой, пустила сухо туда, по моему животу Ой, пустила сухо туда, по моему животу Ой, рассыпала печаль да, по моим ясным очам. А, так а хорошо, то аплодисменты вот уже присылают слушатели на эфирный на WhatsApp. Пишут спасибо, ребята. Ну, помимо <с того, что мы записывали всякие, вот сейчас это модно видео, Ну, типа, того, да. Да, да, да. Рилсы, маленькие видео и все тому подобное. Это все можно посмотреть в соцсетях, до это я Совершенно верно. изучить Абсолютно все. Душа требует еще. Еще невозможно, просто прекрасно. Давайте выберем. Вы скажете нам название, да, а у нас вот есть музыкальная вам. Ну давайте, очень хорошая песня, знаете, называется она. И кто его знает? Да. Челон Знаете, кстати, эту песню слышали? Наверняка. Конечно что. И кто его знает? Да. его не знает? Да. Челон моргает? Конечно. Парень, который ходит вокруг вашего радио, посвящается ему. Ну он все знает, но он моргает и на что-то намекает. Вот такой. Это что за магазин назывался? такие дела. Ну давайте, конечно, ребят. I mm think. -hmm. Зачем он моргает? Зачем он моргает? И кто его знает? Зачем он моргает? Зачем он моргает? Зачем он моргает? Субтитры Вот любовь была. Чипсы -чин чинно, благородно. Да, да. А яркие, грандиозные, обаятельные, динамичные, аппетитные. Вот так расшифрованная эта аббревиатура «Ягода» в ваших соцсетях. Совершенно Мы посмотрели. Вдохновение. Вдохновение. На самом деле, наверное, от песен Вот оно все оттуда исходит От наших А истоков. потому что музыка да. и лечит и окрыляет правда? Да, и хочется и петь, хочется а, Делать это по-новому как-то Вот, собственно, чем мы и занимаемся Ну вы хоть выяснили для себя, что он моргает? До сих пор, пока поем, выясняет Может быть, что-то вот про приближающуюся Неумолимо осень, которая Мало кого когда щадила Это же такое время года, знаете Испытание не для слабонервных Есть у нас одна песенка, называется "Листья" желтые, я думаю, да, ее все отлично. радиослушатели знают, конечно, поэтому конечно. будут подпевать. Давайте. Поехали! Не прожить нам мире это, не прожить нам мире это без потерь. Без потерь Не уйдет, казалось, лето Не уйдет, казалось, лето А теперь А теперь Листья желтые Над городом кружатся С тихим шорохом Нам под ноги ложатся Дождливы часто, и пускай дождливы часто Эти дни, эти дни Может созданы для счастья Может созданы для счастья И они, и они Листья желтые над городом Ложаться. Стихим шорохом нам по ноги ложатся и от осени не спрятаться, не скрыться. Листья желтые, скажите, что вам снится? Владимир пишет, в кабине трактора слушаю и танцую. Представляете, вот какое да. прав, правильное отношение. Владимир уже. танцует трактор. <смех> Лист к прилипает, поем все вместе. Лист к прилипает, золотой, золотой. Жите, что вам снится! как раз Ровно вот четыре года. Мы ну, поздравляем, год с кем юбилей. юбилей. А как вы нашли друг друга? Это же такая достаточно непростая история, чтобы совпасть вот этими пазлами. Да, вообще да? быстро сработались. Да. Да. Ну, кстати, вот и сработали сразу же в первый же день, потому что для одного проекта нужно было... А, нужен был гармонист, гармонист. Я искала гармониста. Гармонист искал вокалиста. Да, да, да. А гармонист приехал, искал вокалиста, и вот мы спели. А кто кому просмотр устраивал? Алексей, вам бы все было. На самом деле, Настя очень долго не соглашалась работать О, а вот это, кстати, интересно, а почему? Ну, если женщина говорит нет, это же ровным счетом ничего не значит. Правильно, поэтому я настойчиво продолжал, и в течение вот с 2014 года по 17 а это Я неизвестно, говорила нет. времени. Настя, ничего себе выдержка. Будет песня, которую исполняли много где раньше, да, и на теплоходах, и на вечеринках. «Разожжем костер любви из осенних листьев». Песня называется «Костры горят далекие». Зажжем. Горят далекие, луна в реке купается А парень с милой девушкой на лавочке прощается А парень с милой девушкой на лавочке прощается Ясные, Как угольки горячие, Быть может не прекрасные, Но в общем подходящие, Быть может не прекрасные, Но в общем подходящие, Ой, леле, леле, леле, леле, леле, леле, леле, Сердце, сердечко мое, замерзнет расставание. Да. Он всей душой старается, Славичка, Славичка ищет и нежно геет, Сидит сердешный мается, Славичка ищет. Сердечко мое ой ли -лё, лё ой ли лё со сердце, сердечко мое Девчата голосистые Профили все страдания И слышны на скамеечке Сердечные вздыхания Ой! Остры Потушие, луна за лес скрывается, а парень милая девушка никак не распрощается, а парень милая девушка никак не распрощается. Ой, бьется сердце сердечко мое. сердце, сердечко Какие три дела до сих пор так и остаются в списке ваших дел? Не успели а, записать, песню, записать песню, сделать пост. Записать и... клип. Да, а, клип. А сколько уже есть клипов за четыре года? Ну, такой яркий, наверное, один, прям, чтобы клип, да, на песню «Играй гармонь». Но да. а, Ну, а так у нас уже много, много клипов. Много. А Хочу если, сей, бы, если бы вы могли обладать какой-то одной сверхспособностью, что это было бы? Сверхспособность. А -а -а. Быстро все делать. Записывать видеоклипы. Делать концерты без препятствий, знаете? О, да. актуальненько. перенесся. И сразу Песня называется Никуда не денешься, влюбишься и женишься. Поехали. Можешь на любовь не ответить и не пускать даже сны. Но еще остались на свете колдуны, колдуны. Я тебе давно поила колдовскою травой. Где бы ты ни бегал, там что бы ты ни делал, там все равно ты будешь мой. И никуда не денешься, влюбишься и женишься, все равно ты будешь мой. И если про другую ты вспомнишь, ничего не скажу. Только следом темным, как полночь, погляжу, погляжу. Я тебя давно поила, колдовской травой где бы ты ни бегал, там что бы ты ни делал, там все равно ты будешь мой. И никуда не денешься, влюбишься и живишься, все равно ты будешь мой. Ту -ру -ру, ту -ру -ру, ту -ру -ру. Ну а теперь все у нас радиослушатели танцуют, танцуют твист. твист Поехали! Вот так, вот, Носком левого ботинка. Да? да все верно! <свят> так, теперь правый, наверное. Да. А теперь вместе. Поехали! Эй, Это вам не лезгинка. <свят>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 не бегал там, чтобы ты не делал там, все равно ты будешь мой. Никуда не денешься, Влюбишься и женишься, все равно ты будешь мой. А, такая э, точка сейчас будет, да, итог, к сожалению, нашей встречи, но мы еще встретимся. Быстро. А мы их закроем в кабинете. любви, давайте известную такую, в которую все точно знают, тем более для всех девчонок, никто тебя не любит так. Ой, обожаю ее ягода. вообще. Давайте, отличный выбор, отлично. <свят> <свят> <свят> Поехали. <свят> <свят> Всем новосибирцам и жителям Новосибирской области мы желаем любви. <свят> Нашим подписчикам. <свят> Никто тебя не любит так, как я. Никто не приголубит так, как я Никто не поцелует так, как я Любимая, хорошая моя Ну где же ты, любовь моя? Для кого твои глазки горят? Для кого твое сердце стучит? С кем ты делишь печаль? Ну где же ты?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 Кто тебе сказал, что нынче осень? А ведь и правда! И золотые <с листья <с на земле В да. Ну кто тебе сказал, что ровно осень? Я не приду, любимая, к тебе Ну где же ты, любовь моя? Для кого твои глазки горят? вот твое сердце стучит? С кем ты делишь печаль? Соло! Давай, давай! А вот интересно, 8 это утро или вечера? Давайте уточним! В нашем случае утро, Леш, только утро! И вот стою в вагоне у окна за окном чужая сторона И вспомнил я тогда твои глаза Любимая, хорошая моя Ну где же ты, ну где же ты, любовь моя Все вместе, для кого твои глазки горят